Магазин Мототек представляет Maxi Scooter Спидгир Сильверблэйд. Модель оснащена двигателем 250 кубических сантиметров. Мощность его порядка 21 лошадиной силы. И уже имеется жидкостное охлаждение. Вот вынесен радиатор. Также билка установлена телескопическая. Впереди уже будет два дисковых тормоза. Двух поршневые суппорта. Спереди установлено 14 колесо, 120 -е. Сзади установлено два амортизатора, которые регулируются по жесткости. И также самодисковый тормоз. Коробка вариаторная. инжекторного впрыска да, то есть есть электронасос есть абсолютно все то есть есть спидометр есть тахометр есть датчик топлива лампочка загорается есть также сама уровень топлива суточный пробег общий пробег датчик температуры даже есть датчик температуры за бортом время датчик давления масла ну, там ближний дальний свет кстати, в оптика установлена галогеновая. Вот. Сверху светит ближний свет, снизу дальний. Повороты диодные. Сзади диодные. Также самостоп-сигналы и габариты. Скутер двухместный, то есть двухъярусное большое сиденье. удобно будет как и водителю, так и пассажиру. Бак установлен сразу в туннеле, он 11-литровый. И сиденье здесь достаточно большое. Есть место для крепления кофры. Также самое есть еще бардачок под перчатки, либо под документы. Такой небольшой.